Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать небольшой обзор того дома, который я уже показывал вам. Если кто не смотрел, ссылку на него я оставлю в описании. Хочу показать кое-какие работы, которые мы уже сделали с того раза. Сейчас я камеру переверну. Вот так у нас сейчас выглядит. У нас все под пленкой. Мы сделали уже полностью обрешетку. Вывели обрешетку уже под окна сделали. Здесь вот, если посмотреть, у нас идет такая вот доска соответственно сюда будет упираться кедрал и вот здесь дальше пойдет у нас наличник здесь у нас обрешетка это сухая строганная доска 100 на 20 и 150 на 20 100 на 20 не было поэтому нам наши поставщики за те же самые деньги дали доску 100 150 на 20 в каких-то местах вот здесь уже у нас идет фиброцементный сайдинг кедрал вот здесь вот я вам сейчас покажу у нас снизу здесь у нас идет стартовая планка, дальше у нас идет алюминиевая сетка от кедрала вентиляционная, она бывает разной ширины, бывает шириной вот эта вот часть, бывает 5 сантиметров, бывает 10 сантиметров. в данном случае у нас здесь 10 сантиметров для того, чтобы она а, закрывала полностью все вот это вот расстояние Здесь у нас будет идти стык кедрала, мы его прокладываем такой вот вот гидроизоляционной пленкой. Здесь у нас будет коричневый цвет. Давайте я вам покажу, как вот здесь мы сделали. Значит, здесь вот у нас будет коричневый цвет идти и снизу вверх будет идти такая стыковочная, стыковочная полоса из кедрала. Такая как бы как соединительная планка, что ли. Вот. И э, будет она тоже коричневого цвета, так же, как и середина у нас. Вот. Что здесь? Фишку, которую, какую я хотел вам показать. Значит, здесь мы используем новый для нас вид крепежа, который называется дистанционный саморез. У него есть две резьбы. Резьба, которая входит в дерево. Резьба, как бы даже это не резьба, а такие насечки, которые а, делают так, чтобы мы могли вытаскивать, а, вытаскивать доску и выравнивать тем самым плоскость. Сейчас я вам покажу это вблизи. Это смотрится это вот так. Здесь вот у нас закручен саморез. Вот эта вот насечка, она как бы, когда мы выкручиваем вот эту доску, она как бы ее вытягивает на то расстояние, на которое нам, на которое нам нужно. Конкретно вот эти саморезы имеют общую длину 120 миллиметров. Бита у нее идет Torx. Вот такая вот T30. Очень удобно и круто их с помощью этих саморезов выравнивать плоскость. Реально она очень жесткая, эта доска стоит. Несмотря на то, что у нас частично э, торчит резьба. Вот как здесь вот. Как вот здесь вот. Но, несмотря на это, они очень круто очень круто держатся. И, соответственно, мы у нас вот идет видно под скобом, а тут брусок, тут тоже брусок. утеплитель у нас э, 600 10 миллиметров его ширина, соответственно, ну, примерно там 600 миллиметров по осям, если по бруску смотреть. Вот через 60, 60 сантиметров мы ставим вот такие вот саморезы, и они очень жестко, очень жестко держатся. То есть реально крутой крепеж для тех людей, которые используют такую большую ширину, даже у нас тут две ширины, 10 сантиметров, 15 сантиметров. Вот, и мы с помощью вот этого одного самореза спокойно можем выравнивать в плоскость, не заморачиваясь вообще. Выравнивание происходит очень-очень быстро. Саморезы ротоблаз, называется дистанционный шуруп. Бывает разной, разной длины, конкретно здесь 120 миллиметров. Дальше, ну из того, что мы сейчас тоже везде применяем, это делаем вот такие вот четверти на окнах. Здесь вот у нас идет фанера. То есть заводим утеплитель на раму окна на 2-3 сантиметра. Ну там всегда это индивидуально, смотрим по факту. Вот насколько возможно самое максимальное сместить. Настолько мы смещаем. Дальше гидроизоляционную пленку заводим обязательно на откос. И приклеиваем ее вот эту вот часть специальным клеем Дельта Тан. Для того, чтобы вот это место было воздухонепроницаемым. Снизу мы к подставочному профилю приклеиваем пленку на специальную ленту дельта мультибанд вот у нас получается с четырех сторон такой вот герметичный контур улучшаем энергоэффективность конструкции тут у нас кедрал c57 тут c57 в середине c21 будут такие соединительные вертикальные такие планки, то которые тоже из кедрала будут во всю ширину. Дальше у нас здесь будут наличники вокруг окон, они будут коричневого цвета. Также во всю ширину панели и углы. У нас здесь будут тоже из кедрала. Кедрал будет стоять вертикально и, соответственно, ширина угла будет 19 сантиметров. Вот эта лобовая доска у нас будет. Тоже из кедрала, софит пластиковый, он как есть, останется. Вот эта вот лобовая доска, видите, она... Ну, пластика есть такой момент, что коричневый цвет очень часто выгорает, его ведет, вот видно волна здесь. Соответственно, заказчик попросил нас каким-то образом это исправить. Мы вот с ним сошлись на том, что здесь будет идти коричневый кедрал. Вот такой вот, ну, как здесь вот, как, как серединка у нас идет. Соответственно, сюда мы также будем пускать такую полоску. Сейчас давайте со всех сторон я покажу вам, как это у нас выглядит. Вот эти брусья, на которые опирается тропила, мы также их обмотали пленкой. Создаем такую непроницаемую конструкцию. Потом я попрошу заказчика после того, как мы полностью обошьем дом, чтобы он дал комментарий по поводу того, что есть ли разница в утеплении, то есть деревянный дом Брус 150 на 150 По-моему профилированный брус Вот Мы его утеплили минеральной ватой 10 сантиметров Есть ли разница В этом Есть ли смысл вообще утеплять дом Вот хочу его мнение Уточнить по этому поводу Здесь у нас также идет Алюминиевая сетка Стартовая планка Вот эти Дистанционные Шуруп. Ну, очень мощные саморезы 6 миллиметров у них 6 миллиметров у них толщина еще хочу немного сказать по пленке вот эта пленка delta max она конечно не бюджетная но очень-очень крутая эта пленка рулон стоит примерно 15 тысяч рублей и когда ты видишь, конечно, это вживую Как выглядит фасад с помощью этой пленки Выглядит это очень круто Кедрал Пленка Delta Max Дом будет, конечно, красивый, когда мы его закончим Ну, надеюсь на то, что он будет красивый И он понравится заказчику Вот так это выглядит Переворачиваю обратно камеру вот такой вот небольшой обзорчик, примерно на 10 минут. Вот. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях. А так всем удачи, не болейте, в такое тяжелое время, берегите себя. Всем пока.